Картон, пропитанный воском, дает большую теплоотдачу. Таким образом, изделие можно использовать и для того, чтобы согреться и даже приготовить пищу. Подобные окопные свечи солдаты применяли со времен Первой мировой войны. Об окопных свечах священнослужителей попросили сами бойцы СВО. С материалами помогают прихожане, но процесс изготовления практически не останавливается, поэтому постоянно нужны и банки, и картон, и воск. Например, огарки церковных свечей, которые используют в Воскресенском храме, уже на исходе. Изготовлением окопных занимаются сразу несколько храмов Томска и Северска. Первую партию на фронт отправят уже завтра.